И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу. А, на престоле. На престоле, да, все правильно. Написанную внутри и отвне запечатанную семью печатями. И видел я ангела, сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печать ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть сию книгу, не посмотреть в нее. Игра под названием Черная книга Которая, как я понимаю, у нее есть русский Это что очень-очень даже прекрасно Также здесь есть настройки мало того, что языка, так еще и, ну, и всех остальных это эффектов, судя по всему Но я чуть-чуть приубавлю Я просто не ожидал, что начало будет в таком начале, так сказать Голос мне нужен чуть побольше, чтобы, конечно же, было слышно хоть что-то но тут добавили голос, но почему-то я читал, что там озвучки нет ни на один язык. Поэтому, скорее всего, это будет какой-то свой голос. А почему у нас по графике? Сойдет. Сойдет. Надо было яркость, наверное, побольше поставить. Ну да ладно. И вот новая игра. Жила нечистая сила-то. Жила. Да и до сих пор все это есть. Чего? Расскажу случай один. Давно это было до революции еще тут вот черный такой голос воспитывал сироту как-то мужик один знающий дедом егором звали ну а она все не хотела колдуньей становиться хоть и учил он ее ремеслу своему замуж собиралась за парня одного не помню уж что там было да покончил парень то с собой его за уграду и церковной и схоронили Дорога, значит, в ад ему была прямиком. Ну а сирота Василиса с этим не собиралась мириться. Решила вызволить душу его из пекла. А для того надо было на черной книге, что у Егора хранилось, открыть семь печатей, да и спуститься за ним. Тогда и согласилась Василиса стать ведьмой. А ведьмами то в банях да на перекрестках делаются. Ну и вышли, значит, дед Егор с Василисой на Ростынь в помощь. О, я думал, мы за парень играть будем. В общем, я читал описание от разработчика игры, скажем так, вообще, как бы, что пишут в комментариях. Отзывы достаточно хорошие. Игра, кстати, бесплатная. Игра разработана в студии Мартрешка. Мартёшка. Для меня почему-то это Мартрёшка, но это Мартёшка. Чердынский Уэст, Пермской губернии, 1879 год. Как я понял, это достаточно старые времена года. Эй, таймер забыл запустить, как обычно. Так. А -а -а. Не спалась я темнононочненько, да не дремалась. Ща, one сек. Вот так вот сделаю, отлично. Ждала я тебя, дожидалась, а ты не пришел, да не сел на лавочку тесаную Куда же ты собрался, милый мой? От родных до отлета теплого. Это, это говорит Василиса. Мне для тебя видно ни входа, ни выходу из-под сырой земли, матушки. До церковной оградушки-то даже нет, чтоб придержаться. Ёб твою мать. Хватит. Не верю я, что ты там с собой это сделал. Ничего, ничего. У деда знаний заберу? Да я помню, что ты говорил про это. Но другого выхода нет. Я сама с того пути дорожки тебя вытащу. Ты спи, пока спи. А я скоро вернусь. Я. О, уже управление доступно. Блять, геймпад далеко. Геймпад, геймпад бы мне. А, интересно, вообще здесь есть? Здесь есть ли управление по геймпаду? Надо бы сейчас его дотянуться до него, взять его. Красивый такой, вот он. Есть! Отлично, мне нравится. Так, могилка, чаша. Чаша. Так, куда она пошла-то? Нужно до расстояния добраться, солнце что-то там не дает. Могила. не на святой земле его схоронили. Ага. Свечи. А, я их могу тушить, могу зажигать. Блядь, прекрасно. Так, хорошо. Ой, блядь, непривычно ты как. Так, чего-чего? Трава Адамова голова. Так, Адамова голова. Эта трава помогает от легких ран. Нужная вещь на любом пути дороги. То есть игра, как вы заметили, сделана в более таких старых временах. И также написана в более ä, древнерусском языке. Назовем это так. Потому что, блин, а выглядит это все прикольно, красиво. Опа, что это? А, это вороны. <с�� mockert> так, нарастань. А тут что? А тут фиг что знает. А мне пока сюда. Так, поле. Не, пойдем-ка на поле. Что там? А? Пойдем на поле. Вот она бежит на поле. Так, весна в этом году заладилась. А куда мне бежать Там, Может мне направо или мне на... Просто пока что-то непонятно, куда мне, зачем мне, ну пойдем туда. На Ростань, так сказать. Так, это она в лес вошла. Красавица наша. Игра, как я уже говорил, называется «Черная книга Пролог». Вот, Пролог, как в колдуньи посвящают. А, скорее всего, у этой игры будет продолжение. Если понравится, наберет достаточно просмотров, будем продолжать. Ночной мрак наполнен ожиданием. Вы пришли на Михайловскую рост, где вас уже ждет дед Егор. Вы давно знаете представляющий вам ритуал. Хотя никогда не собирались его выполнять. Но время-то... Время... А, но время очертить круг пришло. Отсмотреться вокруг, показать подск подсказку. О, Егор воспитывал вас с тех пор, как погибли ваши родители. Он обучил вас всем основам колдовского дела. Так, осмотреться вокруг. Давайте-ка осмотримся. У нас есть э -э, верстовой столб, э -э, голбицы. Так, старые какие-то кресты. Давно, видать, народ тут схоронили. Как я понимаю, нужно с дедом поговорить. О, ну где ты там виляешь-то? Полночь уже скоро. Вон к верстовому столбу сходи. Я там все для тебя, для твоего обряда -то подготовил. Это говорит дед Егор. Свеч неси! Круг очертить время подошло. Так, свечи. А где мне тебе свечи-то взять, блядь? О, блядь, тут можно дальше бегать. Отлично. Свечи для обряда. Отлично. Так, свечи. Накладывается три в первом раунде. Я что-то пока не понимаю. Старые... А, да, точно. Что я еще забыл сказать, здесь будут бои. Позволяет чертить круги и защищаться от нечестью. Так, вот он стоп. Да, черт, не 16 верст за... Силикатского силиказского 100 верст, до этого 12 верст. Так, значит, ему надо принести свечи. Бежать она быстрее может? Пока нет. Так, вот тебе свечи. Ну, молодец, Василиса. Теперь давай круг чертить. Да смотри, разрывов не оставляй. Не то задавит нас нечестивый. Так, начертать круг. А, она сама, да? Ну, молодец, пусть сама. О, ни хера они круг тут начертили. Я ничего прочитать не успел. Там собраться что-то было. А, очертилась. Посмотри, дедушка. Разрывов нет. Ну поздно теперь сумлеваться. Думаешь, смогу я ему помочь? Сможешь, сможешь. С книгой все получится. Таково предание. Ну давай, время пришло забирать у меня знаткость. Долго мы с ней прожили и тяжело, и хорошо с ней расставаться. Ну забирай. Вот она, черная книга. Я могу осмотреть ее? Нет, просто могу взять. Ишь ты! Экая ты ты из книги вылетела. Печать открыта, что за сила такая? Ну, после подумаем. Теперь слова говорит, что учили. Прочесть заговор страшно мне. Ну, подсказка, а подсказки нет. Ну, давайте прочесть заговор, а чё? Ей должно быть страшно. Нет, она все, она, она согласилась, она все. Встану, не перекр... э, не, блядь, не перекрестясь, да пойду на Ростынь. На Ростынь очерчусь, да в круг шагну. А затем и говорить буду. Купцы, молодцы. Купите у меня кошку. За кошку дайте не целковый, не размененный, да не колпак красный. А дайте разумение черное, до да зрение острое. Как сказала, так и будет. Слово камень. Так, посвящение. Вот и купцы пожаловали. Теперь слушай, что говорю, если жизнь дорога. Чтобы стать знаткой, нужно тебе одолеть этого черта. Пришло время сплести первые заговоры. Ух ты, блядь. <клёх> Добро пожаловать в ваше первое сражение. Сражение состоит из ходов. Сначала ходите вы, потом нечисть. По очереди. Вы побеждаете, когда вы уничтожаете всю нечисть. То есть у нее заканчивается здоровье. Так, это черная книга. В ней содержатся ваши заговоры. Попробуйте использовать колдовское слово под названием «Уразы». Нажмите кнопку завершения хода, чтобы прочитать заговор. Ага, то есть вот, а вделай это. А в дела это не знаю, ну ладно, У ураза. Читаем и жмем Y. Ага. он там печать нахерачил. Опа. Ход нечистой силы. То есть, видите, это как пошаговая стратегия такая. Защищено. Слово, которое вы прочитали в прошлом ходу, изменилось. Книга меняет поочередные слова заход. Атаки врага можно блокировать с помощью защиты. Защита предотвратит урон, но исчезнет в начале следующего хода. Прочитайте слово Авделай с эффектом защиты. Давайте попробуем. Опа, плюс 5 к защите. Ход нечистой силы. А у нее единичка всего атака, поэтому... Так, такие слова хоть и защищают от нечисти, да только защита пропадает быстро. А теперь давай-ка поставь полный заговор. Так, вы можете составить заговор из нескольких слов.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 Uh, потом это получается 2, и ключ. Подожди. Вот он ключ. А, ну ключ он хилит, правильно? Подождите, что-то я пока. Ну вот он ключ. А в дела он не дает использовать. у еще одни ураза не дает. Только угла. Вот так вот. Игла, точнее. Все, теперь мы можем закончить ход. Раз, уразка, Минус 4. Потом вторая. Еще минус 4. Игла. А, -а, а, ход нечистой силы. Одну жизнь отняли. Молодец, Вася. Черт уж на ладони дышит. На ладон. Давай еще заговор другой и обратно его в пекло отправишь. Так, черная книга помогает вам познать врага. Вы можете заранее увидеть намерение противника. Внимательно изучайте намерения чертей и оставляйте свой заговор так, чтобы разрушить их планы. Так, ух ты, порча 3, порча 4. Так, у него одна здоровье. Значит, мы прочитаем, что... А, ну, тут единственное, что с атакой, это вот это. Потом вот так вот. И, и, и, и, и еще вот так. Отлично. Сейчас поставим себе защитку хорошую. Опа, еще одну. Прям вообще супер защита, а потом дадим пизды. Все, минус черт. Блин, а был на собаку, похож так это козел какой-то. Нифига себе. О, что это за... Что это? Это вратоват. Вот так подохло псина Ну, теперь, Вася, в пасть эту полезай. А как выйдешь оттуда, так колдовка и станешь. Ну, белой дороги. Погнали! Врата адские, так сказать. Неожиданный поворот с неожиданным поворотом. Ебать, ебать, что происходит. <с> что это сейчас было? Интересно, насколько времени геймплей этой игры? Это ж пролог только. Ведь потом будет продолжение. Выглядит красиво. Почему она не могла переодеться как-нибудь по-другому? Так, вот он, черный разлом. Погнали. Я пока осматриваться как-то не очень. Вот еще один демон хуй в плютов. В круг, в круг вернись, блядь. В круг вернись. А неужели это ты? Василиса, говорит неизвестный? Мне стоит поздравить тебя, ведь первая печать открыта. Осталось лишь шесть? А, он сможешь ли ты открыть остальные? Это совсем другой вопрос. Так. Кто ты, давайте-ка спросим. «А ты что за сатана?» «Как невежливо, Василиса! Теперь я твой главный помощник, ведь это именно я даю тебе колдовскую силу. Мы еще успеем познакомиться поближе». «Так, хорошо, у меня еще есть вопросы про печати. Как мне печать открыть на книге-то? Разве ты не сможешь догадаться сама? Кажется, я уже разочарована в тебе». О, так это еще и теперь получается. А, это не мужчина. Неужто книга любой желание исполнит? Конечно, ведь таково предание. Кто знает, может скоро три встречи своего возлюбленного. Но кто достоин открыть сии печати? Пока что не было такого ни на небе, ни на земле, ни под нею. Все, спасибо большое. Мы с тобой поговорили. Отпусти меня на свет божий! О, не так скоро. Ты не забыла, почему ты здесь? Я нарекаю тебе векшицей. Ведьма, сколько чертей ты берешь в услужание? Одного. Зачем мне много? Зачем? За ними нужно смотреть. Это раз. За ними нужно, скорее всего, следить. Это два. Раз уж я же теперь ведьма, зачем мне много? Ведьма, я не ведьма. Фиг знает, короче. Зачем мне много? Одного будет достаточно. Хватит мне одного беса в служении. Меньше трех не даем. Я выберу тебе лучших помощников и старых бесов Егора. А теперь ступай. Мы еще встретимся, если ты сможешь открыть печати. Блять, много, сто процентов много мне бы не дали. Что опять приходит? Черная книга. Бля, я сначала не сразу помню, что здесь написано. А, взял бы, я, скорее всего, много. Она бы сказала, больше, а, больше трех не даем. Дам тебе только три. Меньше одного, меньше трех не даем. Блять. Пойми еще, как тут отвечать правильно. Тут же должно быть что-то такое. Эх, эх, Ну, очнулась. Уже рассвело, пока в себе приходил. Я тебя дотащил до дома. Понимаешь, не просто это в мире, а кая нам-то побывать. Повидалась с бесами. Дома, будто все во сне было, А окаянный вещицей меня сделал. Ну славно. Я же тебе говорил, давно бы не ставил. Как может, а что теперь? Предание говорит, что желание за семи печатями. Я первую-то открыть не мог никогда. Вот вторая печать осиновая. Как ее открыть? Может быть, черт на расстании помог. Да думаю, тут без нечисти не обойдешься. На кого нам изловить такого осиного? Надо мне головой поворожить. «Может, в других книгах что есть?» «Ты-то и сама теперь знаткая, и стала. Ишь, чё?» «Знал, что не поведаешь меня.» «Уже весть об этом по округу разлетелась, верно?» «Соседушки хозяевам нашептали. Сейчас к тебе за советом будут ходить. Я-то уж стар стал, зубов-то мало. А стало быть и сила колдовской. Теперь ты будешь народу помогать. На разгадку, небось, и натолкнемся. Пока ты в себя приходила. Я уже с большинством посетителей поговорил». Один он остался, за дверью ждет. Осмотри сначала, на столе вон книга твоя лежит. Переплетать ее будешь сама, как учили. Потом и посетителя того выслушай. У него, похоже, нечистый летовать начал. Все уяснила? Эх, окаянный. Окаянный. Ладно, да, за дело, погнали. Все поняла, дедушка, пора приниматься за дело. Ишь, нечисть по уезду может и свезет нам с печатью. Не стоит затягивать. Кто знает, может, коли... Пройдут сороковины у парня твоего. Так все, и не выродите его. Но с богом. Блин, они к черным силам обращаются, а потом с богом. Так, черная книга. Так, на этом экране вы можете менять состав колдовских слов в черной книге. А в правой части экрана располагаются слова в текущем составе книги. В левой части экрана расположено хранилище доступных вам страниц, которые не включены в текущий состав книги. Страницы можно использовать с помощью специальных фильтров. Скрытые страницы вы получаете в качестве награды за сражения или в результате выполнения заданий. Вы можете свободно менять состав страниц в книге. Для изготовления новых слов требуются рубли. Деньги, короче. В черной книге должен сохраняться минимум и максимум страниц. Со временем вы откроете еще больше страниц, которые сейчас закрыты печатями черной книги. Менять состав черной книги вы можете в любое время, кроме сражений. Блядь, нихера, что так сложно. У меня есть 10 рублей. Вот это мне нравится, здесь смерть косой, но... Это, как я понимаю, это мне что предстоит открыть, правильно? А справа это то, что есть. Ага. Давайте, допустим, одну купим и добавим. А, минимум... Минимум... Минимум 13. А, все, я понял. Я купил одну страничку. И тем самым я смог себе добавить. А, все, я понял. Окей. И посетитель. О, это даже стук был, ни хрена. Заходи, чего хотел. Мельник. Бог в помощь, Егор Евламович, Василиса Федоровна. Помогай, Господь, Федор Аркадьевич. Вот с гостинцем я. Намолол муки. Что ходить вокруг да около, как и есть, так и расскажу. Чуть не ладно у меня на мельнице, ночью молоть начали, да как застучит. И тень потом заметили в углу. Эх, черна, но ну мы бежать. Вы шибко такие так. Что делать-то мне? Так, крестьяне, духи и бесы будут обращаться к вам за советом и помощью в колдовских делах. Ведь не зря вы стали знаткой. Блять, что так сложно? Сложная игра с сложным языком. Так, если вы правильно ответите на вопрос знатки, то вас ждет награда. Опыт, на зуб похоже. Порой ваш ответ влияет на развитие игровых событий. Чтобы узнать правильный ответ на вопрос, вам необходимо внимательно изучать окружение и именнословность, в котором вы можете заглянуть в любой момент из меню. Теперь вы можете воспользоваться подсказкой, нажав на кнопку знатки. Вы получите только половину опыта, если воспользуетесь помощью. Так. Так, подождите, а как мне? Так, во время ночной работы... Так, это либо... Стоп, так. Это не чистая сила. Почему? 100%. Потому что разбойники, это как-то вряд ли. Это как-то вряд ли. Отлично. Чё поначалу? Оооо... Что ночами ты мелишь? У тебя бесики чудятся. Иисус Христе! Ну так ты то круется. Не от ветра же, сам знаешь. Нельзя по ночам на мельнице работать. Так что делать-то теперь, никогда ветряницу строил, все по чину делал. Помогите, а? Предмет у нас есть старинный. Вот вам может пригодиться. Да уж, не лопатками возьмем. Ладно, Вась, посмотрим, что там с нечистой силой-то у тебя. Так, ладно, посмотрю, что с ними, с этими черными делать. Так, у кого-то на мельнице хозяин не лейший, а черт какой-то. Сама иди без меня справишься, я поизучаю печати эти. Так, адамова. А, ну это мне предмет дали еще хилиться. Ну, а чтобы не так туго было, вот тебе трава, Адамова, подлечься коли что Давай-ка катаемся. Нечистая сила то сама себя не выловит. Ну что, все вразумело или что спросить хочешь? Так, давай-ка. Про мельницу спросим. Где найти эту мельницу? Так чё помнишь, на севере от Вильгора мельница стоит. Еще про нее говорили, что блазнит по ночам. Вот туда и иди. А эту домой возвращайся. Тут тоже дела у нас полно. Ну, погнали. Погнали в путь. Ясно все, дед, в путь, мне пора, свидимся. А пока иди, вот еще что. У меня один бес в Крушево улетел. Так, наверное, попортил там кого. Сходи, палать, подзаработаешь, опять же таки. Хорошо, дедушка? Так, вы находитесь на карте путешествий. Каждую ночь локации на карте будут новыми. Отправляться в путь вы можете только после того, как выслушали всех посетителей. Вы можете посещать любые доступные локации, однако ваше здоровье восстанавливается только после выполнения заданий и возвращения в избу. Ваша цель – посетить локацию с основным заданием. Тем не менее, вы не можете перейти на локацию с основным заданием, пока не посетите все локации по дороге. Игра сохранится автоматически при входе на каждую локацию. Также вы можете сохранить вручную, однако в этом случае игра также сохранить прогресс на момент входа в локацию. Открыть карту можно на текущей этой. Желаем удачи в исследовательных земель вашего уезда. То есть, чтобы мне попасть сюда, мне нужно сначала побыть вот здесь. Блять, как сложно, сложная игра. Я думал, тут что-то попроще немножко будет, но что-то как-то здесь не так просто. Что, мне сюда сначала? Как мне отправиться-то? Что-то я не понял. Так, мне... А, мне сначала сюда, да? А, нет, подожди. Необходимо завершить все задания на пути к этому. А, вот, старица. Погнали. Так, что у нас тут будет? А, все, я понял. То есть медленным путем. Все, я понял. Так, серебряный свет волны охватывает тусклые облескости поверхности, гниющие воды. Студенческий воздух северной ночи разрывают на части глухие хрипы, раздающиеся из болотной жижи. Так, очертить круг. Очертить круг. Вы быстро чертите круг в податливой болотной почве и зажигаете свечи. Подходит мгновенно, затем еще один, Наконец, перед вами является демон и бросается на защитный барьер. Плюс 25 к опыту. Бля, ебать я молодец. У него 13 жизней, как и у меня. А у меня еще три защиты. Так, хорошо. Два свитка, одни, один ключ. Раз. Два. Э, сколько у него? У него два атаки. Два атаки. Поэтому мы рабу поставим. Все, заканчиваем ход. Отлично. Раз атака, четверочка. Два атака, четверочка. И защита плюс три, правильно? Блин, как я офигенно круг начертил, а? Ход нечистой силы. Сейчас он двоечку такой. Бацан. И мимо, да? Защищено. Пфф. Хер там. Так, хорошо. А че только два? А че так мало? Так, ладно, руда... И вот так. Всего 2 использую. Этого будет достаточно. Потому что зачем тратить столько силы, когда вот у него там атака 4, да? Ход нечистой силы. Ну вот, видите, единичка. Ну, чтобы жизни не тратить, мы сейчас его отпинаем быстренько. Чтобы вот... Складное. А как понять складное? Ряба. Ага. А иглу я уже не могу использовать. Ну все, на этом мы закончим То есть сначала атакуют Все, отлично Так, значение эффектов слова увеличивается на один за каждое другое слово Того же цвета в заговоре а -а -а. Все, я понял Так, 50 опыта, 1 рубль, продолжить А, все что ли? А, ну погнали дальше Ладно, все не так сложно, как я думал Все не настолько сложно Но интересно Так, среди черных деревянных силуэтов раздается шорох вы начинаете читать защитные заговоры, но на встречу вам выходит не нечисть, а одинокий человек. Старушка, одета в старое тряпье и похоже на... Э, вы повстречали нищенку. Э, поприветствовать. О, колдунья, колдунья. Я ваш народ заверстую, чувствую. Подай, беднягу. Мне немного надо, пару рублей, милость человека, как печать у него. Эх, а что, у меня есть пару рублей? Ну давай дадим. Вот тебе на пропитание, да и ты меня не забывай в молитвах. Спасибо тебе, помолюсь за душу твою пропащую. Опасно путешествовать одной. Вот, Адамова голова за 2 рубля купил. Нормально, возьми вот эту траву целебную. Вот, вот это нужная штука. Почему? Потому что, где я ее куплю, правильно? Я ее только найти могу. И тем самым как-то так. Так, у лесной опушки блеет полотенце на старом пне. На ткани стоит... Крынка с молоком и лежит мясные пироги. Рядом с дарами вы замечаете берестянную грамоту. Прощение лешему о сохранении скота из деревни Бегичини. Так, забрать подношение, переписать, при, переписать грамоту? Давай-ка, наверное, перепишем грамоту. Опа, вы только что получили свой первый грех. Говорят, судьба колдунов гореть в пекле, нет им покаяния. А, вы составляете новую грамоту, О, блядь, я жестко, да, поступил. Вы можете сами решать исход некоторых событий в игре. В зависимости от вашего выбора, вы будете менять показатель грехов, блядь. Ладно, количество ваших грехов влияет на наличие некоторых реплик, а также на возможность концовки игры. Говорят, на левом плече у каждого человека сидит без, а на правом ангел. Кого слушать решать вам, блядь, вы. Составлять новую грамоту Теперь Леши будет помогать крестьянам Из Вальгора Уж лучше пусть нечистая сила помогает нашему селу Чем жителям этих бегичей Бля, я урод Я реально урод Поступил я некрасиво, конечно Но погнали в путь еще дальше Так, я могу идти? Да, да, могу Эх, как-то что-то сложно И грехи, и молитвы Вот что такое игра так сделано, конечно Так на косороге возле Качевого озера вы замечаете два черных силуэта. Один чешет другому длинные волосы. Что-то есть странное в его дерганах движ движения Что-то у него у вас мороз пробегает по, по коже. Так, подойти ближе. Давайте-ка подойдем ближе. Обойтись стране. Нет, подойдем ближе. Только вы делаете шаг, как нечисть вас замечать. В мгновение ока перед вами оказывается два демона. Бля, я так и думал. Э, ух, ни хрена себе! По 5! По 5! А как сбежать? Бля, я проебал. Так. 4. Э, -пу -пу нет, стоп, подожди, сначала вот это. Так. Блядь, надо кого-то одного хуярить. Вот так вот. Так, отлично. Из-за того, что оно совместное, так сказать. О, у меня ключение, да? А, нет, есть вот. Отлично. Бля, ладно, надеюсь, они меня не отпинают. Отлично, пятерочка есть. Сейчас еще. Сколько там? Еще четыре. И еще четыре, да? Ай, всего два. Ну ладно, ход нечистой силы. Десять атаки, Блядь, духуя пиздец. Еще пятерочку на нахуй. Шесть жизней осталось. Ебать, мой хуй Раунд два. Так, хорошо. Благословение 4. Увеличиваю. А, а увеличивает на 4. Уебай, ни хрена. Так, сначала вот так. Потом вот так. Потом что у нас? Игла на единичку устанавливает. Все, закончим. Отлично. Сейчас этот умирает. Отлично. Потом э, ставим защиту на пятерочку. И жизнь на единичку устанавливаем. Отлично. Ход нечистой силы. Так, он пытается на четверочку Защита защищена. Хорошо. Хорошо, что у меня есть комбо какое-то, потому что без него как-то, блядь, хреново. Так, наносит резинц, каждый раунд, игнорируя защиту. Благословение, увеличивает на 4. Так, опять же таки, сначала усиляемся, потом накидываем атаку. А это я не могу, да, больше ничего использовать, блядь. Не, ну это мне не нужно, заканчиваем ход Не будем тратить э, в Пустую, скажем так, свои ходы Я не понимаю, у них атака с каждым раундом уменьшается Или что-то я не понимаю Отлично, защита есть У меня 7 хп осталось Отлично Так, я пока не понимаю, давай вот это используем Потом что? Блять, осталось только защита Блять, только защита осталась, нихрена так больше нет, прикинь Ладно так, сейчас она такая себя. А, благословляет. Накидывает защиту. Ждем хода. Трешечку. Отлично. А, ну да, это усилие. А, нет, это усиление больше. А, вот, раз. Опять придется за защиту кидать. У него сколько? У нее четыре атаки. Вот так. Заканчиваем. Сейчас у меня атака усилена. Отлично. Плюс семерочку. Нормально. Так, пятера защиты, отлично Так откуда у них тут волосы, блядь? Ну да ладно Волосы волосами, но Она же его как там расчесывала Пизда тебе, бедный А игла есть? А иглы нет Ладно, еще защиту накинул, вот так вот, отлично Все, труп Так Выбери новое слово А, вот, удвоенная порча Не трать... Скорочтение. Складное. Значение эффекта слова увеличивается на одно за каждое другое слово такого же цвета в заговоре. Порча наносит 3 за каждый раунд. Ублять, нихуя. Ну ладно, давай э -э, вот эту вот удвоить порча. Наверное, топовая тема удваивает порчу. Так, 100 опыта, 3 рубля. Отлично. Так, где мы еще? Мы еще вот здесь не были, но нам надо главному заданию.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 Не, хотя, блядь, я уже столько косяков сделал, что проще всего вернуться назад. Но нет, либо вверх, либо вниз. Пойдем за собой. Внезапно перед вами вырастает болото. Вы останавливаетесь у его кромки. Дальше идти опасно. Собираясь вернуться обратно, вы замечаете под ногами чертов палец. Забрать палец. Ух ты, блядь, черти меняют свои когти, чтобы новые выросли острее и крепче прежних. Их старые пальцы превращаются в камень и имеют целебные свойства. Плюс 4, блядь, к мне хера, я молодец. И теперь к старой мельнице. Тут что-то будет, что-то сложное, наверное. Босс. Босс файт. Тут теперь мне хоть дают нормально двигаться. Еловые ветви раздвигаются в сторону перед вами пресет «Старая мельница». Слова об этом месте ходят далеко по округе. Кому говорилось тут побывать в «Сумерки»? а того хуже ночью. Рассказывают о мрачных тенях, что болезнят в мельничьих окнах, о внезапных порывах ветра и порчей чертовщине. Плохое место. Осмотреться вокруг. Отлично. А на этом мы с вами закончим. Вот на этой мельнице красиво. Если игра понравилась, ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзора. Спасибо за просмотр. И предлагайте игры. Всего доброго. Пока-пока.